Добрый день еще раз. Я хочу продолжать э, проповедь предыдущего воскресения Айны э, «Христос распятый». Потому что это э, хорошая такая э, проповедь для размышления. Знаете, Христос, ну, Христос был разный на земле. Некоторые церкви выделяют Его как младенца на руках, правильно, у, у Марии. Ну, то есть, и это символ веры. Некоторые э, рисуют его только воскресшим, некоторые рисуют его исцеляющим, корм, ну, кормящим пять тысяч. То есть Христос на самом деле был разный. И в этом как бы и проповедь моя сегодня, почему апостол Павел выбрал Христа Распятого. Из всех образов, в которых Христос нам явился, в которых Он был на земле, Он для проповеди Евангелия, для проповеди, как отчетности, во что я верю и на что я уповаю, Он выбрал Христа Распятого. И э, я хочу взять Его же слова... Я верю, что это не просто слова человека, это Боговдохновенные слова, поэтому мы на них опираемся в нашей вере и в наших проповедях. Это э, Галатам э, 6 глава, 14 стих, где он, э, где он говорит, что «я распят для мира, и мир для меня распят». Здесь не просто самоучижение, самоуничижение и не просто вопрос того, что он, ну, как бы, вот, Страдание ради страдания, потому что многие религии, они, э, они как бы культивируют страдания ради страдания, знаете, ну то есть это типа состояние святого человека, когда ты страдаешь. Нет, он акцентировал, почему, почему я выбрал такой путь, э, я распят для мира и мир распят для меня. Просто важно понимать, что такое мир, потому что... Э, Опять же, можно представить себе картинку человека, которому ничего не надо на этой земле, и тогда действительно лучше уйти в монастырь. Но под, под словом «мир» он подразумевал другие вещи, под словом «мир» он подразумевал систему, систему определенных ценностей, систему определенных образов, систему, в которой есть определенные реакции, поступки, мысли. Он подразумевал другие вещи, И потому что он сораспялся Христу. Он не просто распялся. Было два разбойника по правой и по левой стороне. Они тоже были распяты, но он сораспялся Христу, тому, как распят был Христос. И вы знаете, вот это Черное море, которое переходили евреи, это на самом деле определенная такая черта, которую они переступили, они, они переступили, они что-то оставили и что во что-то вошли, и поэтому вот это и подобие распятия, когда мы для чего-то умираем и с чем-то соглашаемся. И я бы хотела взять распятие Иисуса Христа от той точки, когда было начало и был конец, и мы увидели. Для чего и в чем был распят? Потому что апостол Павел, он уже как бы согласился с этим и сказал, я распят для мира, мир для меня. А Христа распел мир, не спрашивая его согласия. Он распел его. И что же такое мир? Что же сегодня распинает Бога, Его Слово, отчасти Его Церковь? Что это такое? Вот. И когда Христос... Э когда Христос умирал, это не было только момент распятия, поэтому я хотела бы провести такой путь, и как бы от и до, в котором мы бы увидели черту, для чего и что распинало Христа, и для себя решить, в чем я соглашаюсь с этим, в чем я еще не достиг и хочу достигать, потому что у нас с вами пути назад нет. И когда Христос... Христос умирал, он как-то умирал особенно. Он как-то проходил этот процесс не так, как все. Потому что Пилат удивлялся, первосвященники удивлялись, толпа удивлялась. Все приходили, там было зрителей больше, чем обычно. Потому что это не было так, как у всех людей. Потому что он умирал согласно десяти заповедям. Он проходил вот эту черту, которая называется грех. И когда говорится о мире, не говорится там о цветочках солнца, а говорится князь, господствующий в воздухе. И написано, когда мы были в мире, мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. И когда шел Христос по земле, он говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть, есть что-то, что отделяет одних людей от других. Есть что-то, что Ставить человека либо в царство тьмы, либо в царство света. И Христос, когда Он умирал, Он проходил эту черту греха, но не согрешая. Он прошел это через смерть, а не согласие. Он прошел это... Желанием быть послушным Богу, а не похотью. То есть он прошел это по-другому. И поэтому, когда апостол Павел это увидел и познал, говорит, я тоже так хочу. Я тоже так хочу. И Христос умирал по десяти заповедям. Потому что десять заповедей, они четко разграничивали, в какую человек идет сторону. Понятно, что мы все несовершенные. Но отношение к десяти заповедям, отношение... В том, что есть правда, а что есть ложь. Вот это определяет просто, в какую сторону мы идем. В чем наша вера, на что мы уповаем. И давайте возьмем, давайте возьмем Евангелие от Марка. Там этот путь расписан. И я просто вам буду давать... Места Писания, а вы сами делаете э, свой анализ, потому что я увидела в этом 10 западей, я не увидела в этом хаос, я не увидела в этом то, что, знаете, его распяли, потому что нет, это был его осознанный путь. Он четко сказал, что на мне это умрет, на мне это остановится, сквозь меня это не пройдет. Он не умирал, потому что был слабый, а он сказал, я умираю, чтобы это умерло вместе со мной чтобы этот грех этой земли умер на мне потому что когда мы отвечаем тем же происходит только умножение греха а он сказал на мне это закончится в отношении меня будут совершать беззаконие, а я не отвечу беззаконием на беззаконие. Это единственный человек на земле, который не согрешил в своей реакции, в своем отношении. На нем это умерло. И вот этим распятием хотел распяться апостол Павел, потому что он говорил на мне это умрет. На мне это беззаконие умрет. И давайте посмотрим. Начиная с 14 главы мы видим все Десять грехов. Первый. Пришел Иуда, Марка 14, 44. Предающий же дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и, есть, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. Вы понимаете, так разговаривает человек, осторожно ведите, так разговаривает человек в отношениях, так человек разговаривает о том, как... Ну, кого он хорошо знает и, и с кем он имеет отношение. Так вот, одна из десяти заповедей, вспомните, не блуди, будь верный. Будь верный. Мы привыкли смотреть это только на брак, а там нет, там заложена верность. И когда пришел Иуда, в чем он согрешил? Он не был верный. А Христос остался верным. Он умирал за всех, и за Иуду в том числе. Он остался верный и не сказал, о, это не мой ученик. Он, он продолжил свой путь, несмотря и вопреки. То есть Христос сказал, «Ваша неверность на мне умрет, она на мне остановится. Дальше она не пойдет. Дальше она не пойдет». И Он поцеловал его и сказал, «Это Он». И вот часто в отношениях мы видим много неверности, но Бог говорит, «Пусть это на нас умрет, Зараспнитесь. Не надо с этим соглашаться. Но пусть просто на вас это умрет. Пусть это не пойдет дальше, сквозь вас. Пусть это не будет вашим ответом. Пусть на вас это умрет. И следующее. Какие мы еще знаем заповедь? Греку не уже свидетельствуй на брата. И когда к нему пришли, э, вернее, когда его притащили на суд, там написано, что э, э, 64 стих 14 главы, э, ой, извините, э, Нет, это 55 стих. А первосвященники и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы, чтобы убить его. То есть они искали этого свидетельства. Это не просто вот проблема, давайте ее решать. Они искали кого? Лже-свидетеля. И очень часто мы обвиняем кого-то, чтобы оправдаться самому. Так Бог говорил Иову. Кажется страдающим, но он говорил, ты обвиняешь меня, чтобы самому оправдаться. Вы знаете, это просто неправильная реакция. Особенно, когда мы неправы, нам хочется кого-то обвинить. И мы начинаем, мы начинаем как бы в этом ну, грешить. А Бог, когда о нем уже свидетельствовал, что он делал, он молчал. Говорил, на мне это остановится. На мне этот грех остановится. И он не ответил тем же. И он даже не оправдывался. Он пригвоздил в тот момент грех лжесвидетельства. Следующее. Когда они искали, искали лжесвидетельство, написано, не нашли. Они уже начали врать. Они начали искажать. И подошел момент, и они для себя решили, что достоин смерти. Достоин смерти. И какая одна из десяти заповедь? Не убей. И Христос мог бы встать, как праведник, и противоречить этому. Потому что, когда они приняли это решение, они так начали радоваться, что написано, и плевали, и, и, и, и, и били по щекам. Они начали, они начали доказывать сами себе, что они правы, потому что Он достоин смерти. Они оправдали свой грех. Но Христос что сказал? На мне это умрет. Он ничем не ответил. Он ничем не ответил. И следующая заповедь, не убей. Он исполнил эту заповедь. И Следующее, это 15 глава, 10 стих. И когда они привели его к Пилату, потому что у них не было власти убить его, что Пилат сказал? Что Пилат помыслил? Какие выводы Пилат сделал? Потому что он знал, что его из зависти предали первосвященники. Он, это, это видно было, что ему завидуют. Была зависть. И какая одна из десяти заповедь? «Не пожелай чужого, не смотри на чужую жизнь, не, пусть вера твоя не разрушается, верь своему Богу, не реагируй на чужие жизни». И он видел зависть, но Христос на, на это не отреагировал. На нем эта зависть умерла. Желание чужой жизни, желание, желание просто того, что у другого. Он сказал, «Мое царство нет мира сего». Он ничего не пожелал из того, что на этой земле. Он сказал, «Это не мое». Я жду от Отца Небесного. На нем зависть умерла. Следующее. Когда... Он попал в власти Пилата, написано целый полк, отдел его в багряницу, сделал венок и начал у, поклоняться ему, падать на колени перед Ним и смеяться, и бить его по голове. То они демонстрировали свое непочитание. Одна из десяти заповедей почитай отца и мать, потому что это самое начало. начало. Мы знаем, потом многих людей надо будет уважать. И, но он. Когда его не почитали, когда его били по голове, когда над ним смеялись, он сказал, на мне это остановится. Я не отвечу тем же. И он исполнил еще одну заповедь. И еще, какую мы знаем заповедь, это заповедь «Не воруй». И представьте, когда он, его распили, ты еще не умер, как бы ты еще живой, а уже твою одежду делят и бросают жребий. Воры, ты еще не умер, ты живой. Они уже не могли ждать, они уже делили его одежду. И он опять же молчал. На нем умерла, на нем умер этот грех. Он пригвоздил своим положением, своей реакцией, своей верой, своему Богу, своей святостью этот грех, потому что он, это, этот грех не пошел дальше, на нем все это умерло. Это шесть заповедей. И следующее, мы знаем, ну, здесь не тот порядок, очередность вещей, но есть заповедь, пусть будет у тебя один Бог, не создавай кумира, есть Бог. Есть Бог, который достоин, мы сегодня пели об этом. И когда Он висел на кресте и умирал, подошли, собралась толпа, и первосвященники, и книжники, там были все. И, это, и сказали, ты других спасал, а самого себя спасти не можешь. А Он сказал, у меня есть Бог для этого. У меня есть Бог для этого. Я не Бог, потому что в Эдемском саду Адам и Ева сказали, мы будем богами, мы будем сами решать, что для нас хорошо, что для нас плохо. А он сказал, нет, у меня есть Отец Небесный. У меня есть Отец Небесный. Есть Бог на небе, есть Господь, который скажет свое последнее слово. И он не спасал себя сам. Он ожидал силы воскресения. Это еще мы знаем заповедь, что не произноси имя Божье в суе. И я бы лично уже 50 раз бы кричала Господи, а он не кричал. Когда он начал призывать имя Божие и кричать «Боже, Боже мой, почему ты меня покинул?» Единственная причина, которая открыла его уста, это не была суета, это даже не были его страдания, а было желание быть с Богом. Он правильно призывал имя Божие. Я бы уже кричала бы все время «Господи, Господи!», а он правильно призвал имя Божие. Почему ты оставил меня? Это единственная была причина открыть уста для него в отношении Бога. Не ропот, не, не неверие, а желание быть с Господом и чтобы Бог был с ним. И следующее, он отдал дух. Одна из десяти заповедей «Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи». И он ее заявил, когда он был на горе. И вот пришел момент ее исполнить. И он написано «Отдав дух, сам это сделал». И так, что завеса в храме разорвалась. Он так послужил. Представляете, какое он совершил служение, что завеса в храме разорвалась. Мы сегодня здесь проповедуем, служим, молимся. И написано, совершаем служение Духа. А он так совершил служение Духа. Он так отдал свой Дух, что завеса в храме разорвалась. То есть ушли все преграды между людьми и Богом. И он показал истинное служение. Где люди не ищут своего, а разрушают преграды между людьми и Богом. И последнее, то, что меня поразило, потому что написано, что это произошло тогда, когда было приготовление к Пасхе. Ибо это было перед субботой. И написано, он умер добровольно, потому что он отдал дух. Так вот он выбрал, когда он, когда он умирает. И написано, что... Пришли за телом, просить тела Иисусова. И Пилат удивился, что он мог уже умереть. Он умер раньше добровольно, чтобы отпраздновать субботу. Он умер раньше, чтобы почтить субботний день. Он остановился раньше чтобы почтить Бога. Он остановился от житейских дел, чтобы совершилось дело Божье. Как и написано в Исаии, что из субботы, когда мы останавливаемся от дел своих и начинаем делать дело Божье. Он Божье дело превознес выше всего. Это вообще выше человеческого разума, когда мы просим подольше, побольше, а Он раньше закончил свою жизнь, чтобы почтить и дело Божье совершилась и всякая правда как он и заявлял в начале жизни и в чем как бы рассуждение это опять же только рассуждение я перечислила 10 заповедей которые иисус исполнил умирая тут живешь и не получается а он умирая их исполнил и вот такого христа проповедовал павел такому христу павел хотел сораспяться и я просто призываю этой проповеди рассуждать. Рассуждать над своей верой, над своей целью веры и видеть, видеть тот путь, в котором есть слава, в котором есть просто сила воскресения, в котором есть Бог во всей своей силе и славе. И если мы будем идти как Христос, как апостол Павел, мы увидим славу Божью.